Время это самое драгоценное, что есть. Согласен со мной или нет? Думаю, многие со мной согласятся. Время это действительно важно. А рационально проведенное время с пользой это еще важнее. Друзья, никому уже, наверное, не секрет о том, что мы развиваемся в проекте Elements 5. Elements 5 международная компания в которой любой может заработать с любой точки земного шара. И уже многие, которые люди с нами находятся на протяжении этих двух месяцев, да, видят о том, что выплаты приходят постоянно, подарки приходят постоянно, и что мы можем из этого подчеркнуть. Ребята, вот первое, то что очень важно, это досмотрите данное видео до завершения, потому что действительно будет очень важная информация, если вы ее упустите, много потеряете. Итак, друзья, смотрите, выплата свежая, Обратите внимание, это выплата с элемент 5. элемент 5 платит абсолютно всем, в какой бы стране вы ни жили, где бы вы ни находились, в каком населенном пункте. Ведь в любом уголке земного шара можно зарабатывать в элемент 5. Это онлайн-заработок 100%, поэтому те, кто ищут заработок, элемент 5 подходит как нельзя кстати. Более того, обратите внимание, что мы имеем. Смотрите, сейчас мы видим выплату, это раз. И абсолютно все из нашей команды, те, кто регистрировался по ссылке под видео, получили еще и подарок. Подарок стоимостью 1000 долларов. И не просто подарок, а там еще были всевозможные э, атрибуты интересные, то есть записные книги, и ручки и все подобное. Ну и сам подарок, собственно, 1000 долларов, я думаю, это нормально. Плюс к этому ко всему, ребята, вот и к этому ко всему, нам постоянно всем приходят выплаты. Элемент с 5 платит. Вот почему мы выбираем элемент с 5. А теперь, как это все взаимосвязано со временем. Друзья, я говорил о том, что буду вас всегда информировать. И сегодня именно тот день, те люди, которые сомневались, те, которые думают, что здесь заработать нельзя, или у них отрицательно настроено на весь заработок в интернете, то поверьте мне, сегодня крайний срок. Почему я так говорю? Потому что вот сегодня уже акция, по которой можно было заработать подарок, она уже сегодня оканчивается но именно сейчас до конца дня вы еще можете сделать покупку даже на 100 долларов что это вам дает первое самое важное ребята где бы вы ни находились в какой точке земного шара с любой страны первое очень важное всегда регистрируйтесь только по той ссылке которая находится в описании под этим видео это важно и передайте всем своим знакомым регистрируйтесь всегда только по той ссылке, что под видео. Мы проверили массу ссылок, очень огромное количество. И самая лучшая ссылка международная, то есть та, которая подходит абсолютно всем странам. Она находится в описании, я у оставляю. Регистрацию проходим только по этой ссылке. И второе, немаловажное. Мы уже вам доказали и показывали неоднократно. И сейчас, вот проверили сегодня и вчера проверяли. Выплаты приходят всем. Каждую неделю приходят выплаты. Значит, что мы имеем? Смотрите сюда внимательно. Видим подарок. Так? Подарок это раз. Стоимость 1000 долларов. И выплаты. Вот. Которые тоже приходят каждую, ребята. Каждую неделю. Подумайте об этом. Подарок это одно. И выплаты это другое. Которые приходят абсолютно всем каждую неделю. Теперь как это все выглядит на самом деле. Давайте все это посмотрим схематически. Вы проходите регистрацию. Под видео... Под этим будет именно ссылка на регистрацию. Регистрируемся, еще раз повторю, только по той ссылке. И делайте покупку. Я, например, сделал покупку на 3 300. Здесь минимальная покупка 100. Итак, делайте покупку на 100. И вы получаете каждую неделю. И еще маленький момент. Если, например, вы выбираете пакет раз в месяц, то сегодня, сделав покупку, завтра уже вы получите первую выплату, даже если вы сделаете выплаты раз в месяц. Ну, а так вообще вы делаете каждую неделю. И получаете сразу же подарок на 1000. Всего лишь проинвестировав на 100, да, друзья, всего лишь проинвестировав на 100, вы получаете подарок стоимостью 1000 и каждую неделю выплаты вам будут приходить. И по факту, если разобраться, давайте вот конкретно посмотрим, что получается. Мы инвестируем всего 100 долларов, да? Сразу же все это отбиваем и покрываем подарком за 1000 долларов. И еще раз повторю, если вы регистрируетесь по той ссылке, что в описании под этим видео, подарок к вам приходит в любую точку земного шара. В любую точку. Хоть в Америку, хоть в Польшу, хоть в Казахстан, хоть в Украину. Везде. Компания за свой счет. То есть вы даже не платите... Почте ничего. Абсолютно, и упаковка подар, подарка. Да, и полностью, кстати, там упаковка тоже такая недешевая. И упаковка подарка, и полностью все почтовые издержки. И за саму доставку все платит компания. Вы только получаете и все. То есть вы инвестируете всего лишь 100 долларов. Получайте сразу подарок стоимостью 1000 долларов в любую точку земного шара и каждую неделю вам идут выплаты. Даже если вы сделаете повышенный кэшбэк, но ну, с выплатой раз в месяц, завтра вам придет уже выплата, потому что завтра уже ну, начало месяца. Вот почему сегодня очень важно все это сделать, потому что потом вы будете кусать локти. 100 долларов быстро прокушаются и испарятся, а так вы их направляете на правильное русло, чтобы все это работало, то есть вы фактически ничем даже не рискуете, покупаете на 100 стоимость подарка имейте сразу 1000, то есть вы отбиваете 900 уже в плюсе и получаете выплаты каждую неделю, это просто шикарно если вы сегодня этого не делаете, то акция заканчивается и все вот это все ребята, можно смело просто, вот так вот все, этого ничего нету, ребята, потому что акция завтра уже не действует. Поэтому, если вы хотите все-таки реально зарабатывать... Попробовать себя, говорится, всегда нужно пробовать Всегда нужно делать шаг вперед И этот момент, который, ну, здесь каждый принимает решение сам Лично для меня это лучший способ заработка Однозначно среди всех, что сейчас есть в интернете А мы перепробовали очень много И на протяжении 8 лет, которыми занимаемся Ну, таких аналогов просто не было Это лучший способ заработка Это элемент 5-100% Поэтому, друзья, если хотите все-таки начать зарабатывать Первое, это делаем регистрацию по той ссылке, что в описании. Сразу покупку. Минимальная сумма 100. Можно и больше. Я инвестировал сюда, в этот проект, 3 300 долларов. Потому что тогда и выплаты получаются больше. То есть подарок я тоже получаю такой. Но выплаты у меня будут гораздо больше. То есть с 3 300 я в месяц сейчас буду закрывать. Около, около тысячи сразу буду зарабатывать. С этой суммы. Вот о чем я хочу сказать. Все, ребят, делайте выводы принимайте решение правильно мое лично субъективное мнение в элемент 5 заработает абсолютно каждый но подарок уже стоимостью 1000 а завтра вы уже не получите поэтому сегодня делаем покупку на 100 и забираем подарок все если что непонятно какие то есть вопросы у вас еще ребята смело задавайте все это в комментариях под этим видео пишите мы быстро ответим сто процентов все ссылки как зарегистрироваться, как сделать покупку, что такое компания Элементс 5, все ссылки есть в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал и напишите в комментариях свое мнение, какой у вас был опыт в плане заработка и как насчет Элементс 5, что вы думаете. Пишем в комментариях свое мнение и распространите это видео везде, закиньте во все чаты, пускай люди тоже смотрят, думают, интересное же мнение людей, согласитесь, делайте людям добро, делайте людям приятно. Подписка на телеграм от вас. И подписка на youtube канала наш подписывайтесь будем вместе зарабатывать ребята неважно где вы живете заработаем сто процентов вместе все друзья ставим лайк все ссылки в описании под этим видео